Половина тех, кто имеет пенсионные накопления, не доживают до своего пенсионного возраста. Эти деньги должны принадлежать родственникам умершего, а они принадлежат нашему государству. Где деньги? -то? Руководители, бывшие и нынешние Центрального банка России, несут ответственность. Материальную, моральную и, самое главное, уголовную ответственность за те решения, за те действия, которые они предпринимали ранее или предпринимают в настоящее время. Я почему об этом говорю? Сегодня стало известно об очень интересном моменте. Мы подробнее чуть позже на нем остановимся. Речь идет о том, что агентство по страхованию вкладов впервые предъявило обвинение двум бывшим заместителям председателя Банка России. Согласитесь, Мария, ничего Это подобного мы ранее новость, не видели. Да. Поэтому прямо сейчас э, можете, господа, отвечать на этот вопрос. Вот несут они ответственности или, собственно, ну так бывает, да? Жирные коты взяли, вывели, незаметно... Э, Подогнали к банковскому учреждению пару грузовиков и вывезли наличность. Рубли, валюту, какие-то другие ценные бумаги. Или это невозможно? Я хочу просто понять ваши ощущения. Понимаю, что многие из вас не являются профессионалами финансового рынка. Тем не менее, вы работаете на каких-то предприятиях, в организациях. У вас есть собственный такой шлейф управленческий. Подобное у вас возможно? что из-под носа могут увести, ну хорошо, не миллиарды, не сотни миллиардов, например, пару-тройку миллионов, может быть, до 10, до 100 миллионов, в зависимости от, собственно, объема того бизнеса, которым вы занимаетесь. Неспростая я заговорил о Центральном банке. Сегодня российский ЦБ третий месяц подряд продолжает денежную эмиссию. Это вот очень скоррелированная тема. Нам говорят, эмиссии нет, эмиссии нет, инфляция на исторических минимумах, на самом деле она есть и покрывает дефицит, в частности, Пенсионного фонда России. В ноябре ЦБ и Минфин вновь использовали манипуляции с так называемым фондом национального благосостояния. Все подробности далее. За прошедший месяц Минфин продал Центробанку из резервов Фонда национального благосостояния более полутора миллиардов долларов, почти миллиард евро и 100 миллионов британских фунтов стерлингов. В результате продажи валюты Минфин выручил порядка 163 миллиардов рублей – которые были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. По такому же принципу правительство осуществляет операции с резервным фондом, в котором, как известно, осталось около 60 миллиардов рублей. По сути, речь идет о чистой денежной эмиссии со стороны российского ЦБ. Накопленная в кубышках кудрина валюта никуда не направляется. Она остается в собственности государства. Однако происходит смена ее формального владельца. Банк России печатает рубли для конвертации, поступившей от Минфина валюты, и сжигает их в дефицитном бюджете. Другими словами, ЦБ запустил печатный станок и совместно с Минфином проводят эмиссионное финансирование. Напомним, подобные операции стартовали еще в 2015 году. Тогда из резервного фонда для конвертации накопленной в нем валюты ЦБ напечатал более 2 триллионов рублей. В апреле 2016 печатный станок вновь был запущен. При этом эмиссия превысила уровень в 1 триллион рублей. В декабре прошлого года ЦБ напечатал еще дополнительно 960 миллиардов рублей. В текущем году на фоне роста цен на углеводороды ЦБ притормозил эмиссию, но уже в сентябре станок вновь заработал на полную мощность ежемесячно конвертируется валюта на сумму около 160 миллиардов рублей. Эти денежные средства используются в целях обеспечения сбалансированности, покрытия дефицита, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Ежегодно выплата пенсии обходится государству в почти 7 триллионов рублей, из которых Пенсионный фонд обеспечивает за счет сбора взносов только чуть больше половины. Оставшуюся часть финансируют за счет прямых трансфертов из федерального бюджета, которые в этом году запрещены планированы на уровне 3 триллионов 600 миллиардов рублей. Суммарно за три года печатный станок Центробанка обеспечил федеральной казне 4,5 триллиона рублей. Пик денежной эмиссии в этом году придется на декабрь, когда на финансовый рынок разово поступит более 500 миллиардов рублей. Центробанк вынужден запускать печатный станок, чтобы закрывать каким-то образом дыры в бюджетах. Да, безусловно, иного варианта не предусмотрено. Когда господин Кудрин заявил о том, что в нынешней системе координат дефицит бюджета Пенсионного фонда России является критическим, вы знаете, как это не прискорбно, но он был прав. Без прямых трансфертов из федерального бюджета, вот о чем мы постоянно говорим, а вот эти об этих, Триллионов, даже не сотнях миллиардов, а триллионов, которые направляются э, прямыми трансфертами из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России, невозможно выплачивать, подчеркиваю, текущие пенсионные государственные обязательства. И в этом он был прав. Правы, правда, были и те, уж простите за тавтологию, кто заявил, что денег якобы достаточно. Их действительно при прямых трансфертах достаточно. Я понимаю, что абсолютное большинство, в том числе и наших зрителей, ну, не искушены в этих тонкостях а, финансовых операций, межбюджетных процессов, которые в данном случае происходят между Федбюджетом и бюджетным Фондом, а, а, и, и фондом а, Пенсионного фонда России. Вы должны, главное, понять, что нынешняя система пенсионного обеспечения зашла тупик. Она зашла в тупик не только из-за демографической проблемы, которая существует безусловно в России. И в 2017 текущем году она резко обострилась. Собственно, с этим и связаны те президентские инициативы, которые были выдвинуты на минувшую неделю. Я имею ввиду и выплаты до полутора лет первенцам. Правда, здесь надо оговориться для семей с минимальным доходом. Здесь и компенсация ипотеч... ставки ипотечного кредита, процентные ставки на второго и на треть то есть это такие э, экстренные меры перезапуска демографической ситуации. Но пенсионная система столкнулась с другой проблемой. Маша, вот вы сейчас еще молодая дама, но наверняка уже размышляли, думали и занимались вопросом своего пенсионного обеспечения ну, я не знаю, там через 20-30 лет. Вот вы мне скажите: вы знаете, что такое пенсионные баллы? Вера Алексеевич, мне кажется, многие не знают, что такое пенсионные баллы. Боюсь, даже те, кто работает в пенсионном фонде. Более того, об этом не могут четко сформулировать а, значение этого финансово-экономического понятия. Даже депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и так далее и тому подобное. А, Вице-премьер Голодец периодически пытается объяснить, но у нее это очень плохо получается. Потому что курс вот этого пенсионного балла, это не живой рубль, который э, направляют э, наши с вами работодатели за каждого из нас в пенсионный фонд. Это некая агрегация, которая учитывает инфляционные ожидания, показатели экономического развития, показатели валов внутреннего продукта и так далее. И так далее. Очень сложная формула. И никто, подчеркиваю, никто не может сказать, сколько будет стоить пенсионный балл Через 5, через 10, через 15 лет. Просто вы должны понимать, это не живой рубль, вот это принципиальный момент, еще раз подчеркну, это не живой рубль, который платит за каждого из нас работодатель. Это некая формула, а на самом деле афера, самая настоящая пенсионная афера, которая еще... В том числе и моему поколению, и вашему поколению, тех, кто сейчас работает, очень больно аукнется. Аукнется по одной простой причине, что за последние несколько лет пять или шесть раз реформировали пенсионную систему, и до сих пор она не сбалансирована. Вы слышали в нашем материале, какие суммы, триллионы, триллионы рублей направляются прямыми трансфертами из федерального бюджета в бюджет ПФР. Да, есть задание и поручение президента России сократить эти трансферты, но за счет чего их тогда возмещать? И на этот вопрос ни Медведев, ни Голодец, ни Топилин, ни Силуанов, никто, ни Орешкин, никто не может дать ответа, что ждет работающего человека сейчас в трудоспособном возрасте, через 5, 10, 15 лет, на какую гарантированную государственную пенсию он может, он может себя обеспечить? Или что ему гарантирует государство? Вот эти все вопросы повисают в воздухе. Самая серьезная, самая критическая ситуация у нас сложилась именно в пенсионном обеспечении. Я не знаю, может быть, пора уже чиновникам выйти открыто сказать. Ну, я не знаю, тем, кто до 35 лет, до 40 лет. Господа, товарищи, как кому удобно, вы не можете рассчитывать на будущее государственную пенсию. Потому что мы провалили пенсионную реформу. Мы провалили пенсионное обеспечение. Мы очень много разглагольствовали на этой теме. При придумали для вас пенсионные баллы, которые сами не можем посчитать. Это будет честно. По меньшей мере, это будет честно. А вот сейчас, когда Кудрин заявил, это была с его стороны безусловно провокация, э и начали мельтешить. Нет, денег хватает. Нет, денег не хватает. День денег нет. В данной системе координат без прямых трансфертов невозможно покрыть дефицит ПФРовского бюджета. Поэтому посмотрим, что реально в обозримом будущем смогут предложить чиновники финансово-экономического блока правительства. Но пока я вижу, что эти люди, по крайней мере нынешние министры, не способны вывести ситуацию из того крутого в пике, которое, собственно, они и завели. Между, между тем, тем но вот к нашему разговору присоединяются телезрители. Андрей Миронов пишет, половина тех, кто имеет пенсионные накопления, не доживают до своего пенсионного возраста. Эти деньги должны принадлежать родственникам умершего, а они принадлежат нашему государству. Где деньги -то? Это правда. Знаете, я более, вот э, наш зритель, Андрей, да? Андрей Миронов. Андрей Миронов, он меня э, просто вынудил сказать ту цифру, которую я еще никогда не озвучивал в эфире телеканала «Царьград». И будет она касаться сильной половины российского населения, нас, мужиков. Так вот, по статистике, к сожалению, к величайшему моему сожалению, 40% российских мужчин не доживают до пенсионного возраста. При этом работодатели их платят в пенсионный фонд ежемесячные платежи. Это очень серьезная ситуация. Я не понимаю, почему до сих пор на нее не обратили внимания, не обратили пристального внимания. Потому что эта игра очень серьезная, она может завершиться полным фиаско. Более того, вот есть социальные вопросы, а есть экономические вопросы. Пенсионные страховые деньги – это самые длинные деньги, которые, в которых нуждается любая экономика – российская, китайская, американская, европейская. У нас нет понятия длинные пенсионные деньги. У нас закрутили так эту систему координат, что на минувшей неделе более 50 миллиардов рублей сгорели в результате тех афер, которые происходили вокруг банка открытия и Бинбанка. Мы еще сегодня поговорим на эту тему. Вот взяли в моменте и испарились такие деньги. Потому что заигрались. Потому что у нас регулятор занимается чем угодно, но не контролем. Не надзором, а это принципиально важный момент. Не часто, Маша, говорят, почему вы столь пристальное внимание уделяете политике российского ЦБ. Я могу сказать всем, это действительно мегарегулятор. Это супер государственный орган власти, который контролирует финансовый рынок, страховой рынок, рынок негосударственного пенсионного обеспечения, ОСАГО и так далее и тому подобное. Все в руках вот этой команды, которая возглавляет Эльвира Набиулина. Как я могу не замечать этого фактора? Это принципиальный момент. Никто из них не ответил на вопрос, куда ушли 50 с лишним миллиардов пенсионных денег, будущих, кстати, пенсионеров, ныне работающих, в результате вот этих передвижений, этих манипуляций в открытии Бинбанки. Кто ответит? Кто-нибудь когда-нибудь ответит на эти вопросы, причем желательно не только морально, но и материально, а может быть и с точки зрения уголовного права?